Торгового центра у штаба флота не будет. Спортивной школы Чайка тоже. В Севастополе введут единый дизайн домов. Это программа Качаем прессу. Меня зовут Эмир Валеев. Здравствуйте. Скандал поистине городского масштаба завершился в ходе заседания градостроительного совета 27 июля. Речь, конечно, о резонансном проекте торгового центра с парковкой в Екатерининском сквере. Губернатор отменил проект и заверил, что такого в центре Севастополя не будет. Те, кто внимательно смотрит нашу программу, помнят, как я пытался разгрести бардак с этой горе-застройкой. Все там было как-то не так. Фирма подозрительная, документов мало, где-то проект уже одобрили, а где-то о нем даже и не слышали. А само здание вообще очень примечательное в плохом смысле слова. ООО «Специализированный застройщик море-центр» предлагал построить трехэтажный торговый центр с подземной парковкой прямо у штаба флота на улице Ленина. Восхитительная идея, ведь еще больший наплыв народа в центр города точно не навредит. Да, что я объясняю, любой здравомыслящий человек понимает, чем бы обернулась для центра такая стройка. Именно поэтому идея вызвала такой серьезный резонанс в широких кругах. Особенно активно против проекта высказывался депутат законодательного собрания Вячеслав Горелов, за что ему нужно сказать спасибо. Он же в обсуждении изрек теперь же пророческие слова о том, что этому проекту не бывать. Прогноз сбылся довольно быстро, ждем новых пророчеств. Стоит ли говорить, как радостно восприняли эту новость севастопольцы? Ну прям камень с души упал. Однако в комментариях под новостью есть и другие мнения, с которыми на самом деле... Сложно не согласиться. Комментаторы отмечают, что оказывается одного нежелания губернатора достаточно, чтобы проект отменили. Получается, что остальные незаконные стройки, о которых мы рассказываем каждый выпуск, точно так же могут исчезнуть с лица Севастополя по мановению руки. Причину того, что стройки остаются, люди видят в отсутствии желания разбираться в проблемах. Мне лишь хочется пожелать, чтобы всякие убожества, а еще лучше их, невоплощенные проекты почаще исчезали из города. И уж надеюсь, желание бороться с ними появится не только у Михаила Развожаева, но и у других чиновников. Недополученных туристов Крыму, по-видимому, никак не восполнить. К такому выводу можно прийти, послушав довольно противоречивые и мутные заявления различных чиновников и экспертов. Поставив вывод вперед, я, конечно, избавился от части интриги, но мне более интересно разобраться в том, о чем же вещают и как видят Крым и его проблемы московские кабинетные жители. С тем, что из-за отсутствия авиаперелетов полуостров недополучает турпоток, уже разобрались это хорошо. Уже даже посчитали сколько 4 миллиона человек. С учетом того, что железная дорога немного поднапряглась, для нормального функционирования довести нужно еще 2,5 миллиона курортников. На этом, собственно, и застряли. Предлагали-предлагали, да так ничего и не решили. А предлагали как раз воспользоваться вместо стихии воздушной стихией водной. Но, как вы уже могли понять, дальше предложений ничего и не зашло. Хотели использовать для этого простаивающие кометы, которых в одном только Севастополе три штуки. Хоть работает только одна. А пока московские решали, чиновники на местах думали, как же реализовать новые идеи и запустить комету из Сочи в Севастополь. Вердикт – нерентабельно. Не будет пользоваться спросом транспорт, время в пути у которого почти как у машины. Как-никак не зря мост строили. Кометы просто не будут окупать затрат на их использование по маршруту. В комментариях под новостью моментально взбурлил народный гнев, мол, как это нерентабельно? Вон при Союзе до самой Одессы ходили и стоили недорого, и вообще раньше было лучше. Не соглашусь. Уважаемые адепты, мы сейчас, нравится вам это или нет, все же живем при госкапитализме, и безумные придумки чиновников должны как-нибудь дооткупаться, помогать экономике, а не создавать дыру в бюджете. А поток в Крым даже в лучшие годы уже совсем не тот, что при Союзе. Я же хочу побухтеть о другом. Почему директор ООО «Курорт» Василий Дьяченко утверждает, что комета не сможет преодолеть такое расстояние? Ведь это просто нереально. Расстояние между Севастополем и Сочи порядка 1000 км. Комета идет со скоростью 65 узлов в час, порядка 100 км в час. И надо понимать, что это не асфальт, это море. Оно, бывает, волнуется. На скорости по максимуму комету тоже нельзя гнать», — объясняет чиновник. «За 3-4 часа может быть маршрут Феодосия-Анапа, но в нем нет особого смысла. Там есть мост рядом». Как же так? При Союзе ходили? Что, сейчас не смогут? Я понимаю экономическую сторону, но чисто технически-то в чем проблема? Самые внимательные нашли еще две странности в этой цитате. Давайте смотреть вместе. Во-первых, что такое узлы в час, если узел это и есть морская миля в час. А во-вторых, и тут я сидел с линейкой около 10 минут, расстояние от Сочи до Севастополя ну никак не превышает 700 километров. Если только Дьяченко не решил отправить туристов в круиз по турецкому Черноморью с заездом в Батуми. Короче говоря, о кометах можно смело забыть, никто таким заниматься не будет. Одно неясно, почему у нас хватаются только за то, что принесет кучу денег, но никак не за то, что принесет пользу жителям и уж что говорить гостям Крыма. Еще один пример безразличия наших манагеров к тем инициативам, которые принесут пользу Севастопольцам ⁇ спортивная школа Чайка. С 1991 года она пережила немало перипетий, но сейчас учреждению очевидно нужна помощь от государства. После развала СССР школу содержал Севморзавод. У него закономерно кончились деньги, и здание приобрел коммерсант Валентин Гакалов в 2006 году. Тогда новый собственник договорился о постройке новых спортивных залов для школы взамен здания на площади восставших. Как вы могли догадаться, ничего этого не произошло. «Чайка» продолжила существовать в изначальном доме 1966 года постройки. Сам же Гакала, пусть по закону и был обязан содержать социальное учреждение, в реальности всеми правдами и неправдами выгонял спортсменов из здания. Были и иски, и силовые захваты, но «Чайка» стойко выдержала испытания. Однако после перехода в правовое поле России возможность финансирования этого поистине легендарного учебного заведения пропала. Как обычно, чтобы официально закрепить за собой этот статус, нужно пройти воду, огонь и медные трубы бюрократии. Сейчас «Чайка» существует в формате некоммерческой организации и с деньгами очевидно большие проблемы. Здание потихоньку приходит в упадок, нового оборудования нет». Вот здесь и хочется поговорить о бездействии властей. Уже было миллион возможностей сделать так, чтобы «Чайка» вернулась на баланс города и стала полноправным спортивным комплексом в самом центре Севастополя. Неужели чиновники считают правильным постепенное затухание места, где тренировались олимпийские чемпионы и многие известные спортсмены? И знаете, похоже, что да. Более того, они предлагают оставить старое здание на растерзание любителям торговых центров, а саму «Чайку» перенести в сок 200-летия Севастополя. По итогу «Чайка» находится в тотальном игноре со стороны властей. Более того, по словам начальника управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя Олега Вечирко, директор школы сам не захотел переходить на баланс государства. Даже не знаю, кому верить, ведь Александр Гиенко, директор школы, заявляет ровно противоположное. Видимо, восстановление легендарной «Чайки» не находится в списке важных дел у правительства города. Новый выставочный комплекс готовят к открытию в Севастополе. Бывшее подземное убежище для тружеников радиозавода имени Калмыкова, что блистец сон, переделывают в арт-пространство. Будут вводить экскурсии и проводить выставки. Работа по подготовке локации уже вовсю ведется. Ее на себя взяла команда Анео «Равелин», которая уже много лет успешно развивает музей «Подземный Севастополь». Состоявшийся проект позволяет предположить успешность и будущего пространства. Первые субботники на территории уже прошли. Активисты разобрали завалы и провели в убежище «Свет». Стоит отметить, что среди желающих помогать в реконструкции набралось много творческих людей. Художники, артисты и режиссеры с нетерпением ждут открытия новой локации. Я поддерживаю переоборудование, убежище во что-то действительно стоящее. Все равно уже давно стало ясно, что всерьез заниматься обустройством и поддержанием инфраструктуры никто не будет. А так у города уже есть замечательный музей и будет еще одно арт-пространство. Желающие же оборудовать убежище в старом стиле, окститесь. Даже если бы оно хоть сколько-нибудь защищало от современных типов ядерного оружия, вас бы туда все равно не пустили. Несовершеннолетний мальчик чуть не утонул в Севастопольском аквапарке Зурбаган. Ребенок с признаками утопления был обнаружен в одном из многолюдных бассейнов. К счастью, бригада скорой помощи прибыла вовремя, и мальчика удалось спасти. Хорошо то, что хорошо кончается, ведь очень часто такие истории заканчиваются печально. Дело здесь даже не в том, что в Зурбагане, похоже, нет спасателей, иначе почему спасать ребенка пришлось скорой помощи. Высокая вероятность летального исхода связана с тем, что в многолюдном бассейне, как бы это необычно ни звучало, довольно сложно заметить утопленника. Вопреки распространенному мнению, люди не тонут, как в фильмах, кричая, вовсю барахтаясь руками и ногами. Это происходит довольно тихо и мирно, если можно так сказать. Вдобавок ко всему, люди не очень-то обращают внимание на других, особенно на чужих детей. Поэтому они успевают полностью утонуть даже до того, как кто-либо заметит неладное. Мальчику хочу пожелать скорейшего выздоровления, а вас, дорогие зрители, предупредить в разгар купального сезона. Будьте внимательнее купающимся рядом, ведь когда-нибудь это может спасти человеческую жизнь. Сроки реконструкции путепровода, начавшейся в Балаклавском районе Севастополя, несколько месяцев назад официально продлены на год. Информация об этом содержится в дополнительном соглашении, подписанном представителями Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и компании подрядчика Веста. Теперь мост над железной дорогой в Инкермане не придется ждать раньше 2024, а точнее декабря 2023 года. Такая информация появилась 25 июля и моментально вызвала бурю народного негодования. Реакция вполне обоснована, я считаю. Севастополь с начала лета буквально забаррикадировали в ремонтных работах, стройках и модернизациях. Всего несколько выпусков назад я шутил о том, что мы вновь стали закрытым городом, только уже совсем в физическом смысле. Однако уже 27 июля на сложный транспортный объект выехал глава Дептранса Павел Иена, который подтвердил ранее заявленные сроки. По его словам, перенос сроков, который неверно был истолкован сотрудниками Дептранса, касался только вопроса передаче денег подрядчику, но никак не влияет на сроки физической сдачи в эксплуатацию моста. То есть все же мост будет в конце 2022. -го. Но мне все же кажется, что сдать объект в срок подрядчик без проблем не сумеет. Побуду немного Вячеславом Гореловым и сделаю пророчество. А что вы думаете насчет изо дня в день сдвигающихся сроков? Напишите в комментариях под видео свое мнение. Вообще до сих пор внятного ответа на то, зачем ремонтировать одновременно все пути в город, не поступило. Что тут скажешь? Ситуация просто блеск. Мало того, что Крым не дополучает турпоток, так мы еще и сделали все, чтобы даже крохи туристов не добрались до города героя. Так держать. Ну и раз этот выпуск задал стиль обозревания того, чем интересуются наши власти и чем, к сожалению, нет, то напоследок расскажу об интересном вопросе, который власти наши все же заинтересовал. Речь идет о дизайн-коде для частных домов. Директор Департамента и архитектур градостроительства Севастополя Максим Жукалов высказал желание поскорее внедрить такую практику. По его словам, разработка единых решений займутся уже в этом году и продолжат работу в следующем. Понимаю, наши люди не очень любят, когда в их собственность лезут власти, особенно когда навязывают свои решения. Но я полностью поддерживаю эту идею с одним условием – внедрить такое же условие для обычной крупной застройки. Потому что пока центральную набережную украшают голубые унитазы, Толку от красивых и ухоженных частных владений в городе не будет. А вообще идея замечательная. Фасады магистральных улиц города давно пора регулировать, потому что врывеглазные решения, решивших выделяться, в итоге портят всю улицу. Иногда это уже превращается в какой-то бурлеск. Единственное, что вызывает недоверие в данной инициативе – реализация. Зная, как часто проходит в городе регуляция, невольно начинаешь браться за голову. Вообще, я очень хочу, чтобы этим занялись, что говорится, всерьез и надолго, потому что уже даже в отдаленных деревнях вводят единый дизайн-код. Посмотрим, как это пройдет в Севастополе. А с вами был Эмиль Валеев в программе «Качаем прессу». До новых встреч!